Здравствуйте! Сегодня с вами я, адвокат Зайкин Денис Олегович. Сегодня в этом видео мы поговорим об изменениях, которые произошли с 1 апреля 2021 года в правилах проведения экзамена на право управления транспортными средствами. Итак, о том, какие же изменения произошли с 1 апреля 2021 года, изменились ли условия сдачи теоретического экзамена, какие установлены сроки для пересдачи экзамена, Какие новые требования к самому процессу сдачи экзамена? Все это мы обсудим в настоящем видео. Итак, начнем. Первое – это объединение площадки и города. Теперь будет всего два этапа экзамена – теория и вождение, которое объединит в себе площадку и город. Вождение будет проходить на участках с малоинтенсивным движением. Данные изменения, по моему мнению, будут способствовать проверке имеющихся у кандидатов-водителей навыков в условиях реальной дорожной обстановки, что в конечном итоге повлечет изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами. Это, вклю... Это исключит натаскивание на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирует подготовку кандидатов в водители к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях, вне зоны заученных учебных маршрутов. Второе важное изменение касается маршрутов, по которым будет проходить практическая часть экзамена в городе. До 1 апреля у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД был свой утвержденный маршрут, включающий перекрестки, пешеходные переходы, развороты и другие дорожные элементы, позволяющие оценить навыки кандидата по управлению автомобилем. С 1 же апреля 2021 года решено отказаться от использования стандартных экзаменационных маршрутов. Теперь будет утверждаться лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут каждый раз будет меняться. Его будет определять экзаменатор прямо во время движения. Третье. Новые упражнения для мотоциклов, квадроциклов и трициклов. Регламентом вводятся новые упражнения для экзаменов на подкатегорию B1 – квадроциклы и трициклы. Проверка у кандидатов-водителей навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейное движение задним ходом. А также изменились некоторые упражнения для получения права управления на мотоцикл. К примеру, предусмотрена новая схема управления габаритная восьмерка. Четвертое. Новые штрафные баллы на экзамене. В новом регламенте ошибки при вождении разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, внесены в отдельный блок. Как и ранее, экзамен считается проваленным при получении пяти штрафных баллов. Предусмотрена степень влияния ошибок на безопасность дорожного движения. К примеру, теперь ошибки «не пристегнул ремень безопасности» или «использовал время движения телефон» будут считаться грубыми и станут основанием для прекращения проведения экзамена. Более подробно о штрафных баллах и нарушениях, за которые они предусмотрены, вы найдете в описании под этим видео. Ну а мы идем далее. Пятое. Аннулирование результатов экзамена Результаты экзамена могут быть аннулированы в следующих случаях При поступлении жалобы кандидатов в водителей на результат проведения экзамена. При выявлении поддельных документов, представленных кандидатам, При получении от компетентного органа иностранного государства информации об отсутствии сведений о выдаче иностранного водительского удостоверения в случае обмена иностранного водительского удостоверения и при проведении экзамена с нарушением действующих требований. 6. Аннулирование водительского удостоверения Новый регламент также содержит причины, по которым уже выданные водительские удостоверения могут быть аннулированы. Так, водительские удостоверения могут быть аннулированы в следующих случаях, истечение срока действия, изменение персональных данных водителя, износ или повреждение водительского удостоверения. Выдача водительского удостоверения на основании поддельных документов или с нарушением действующих требований. Поступление заявления об утрате или хищении водительского удостоверения. Выдача нового водительского удостоверения. Подтверждено наличие у водителя медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортным средством. Поступление информации о смерти водителя. Седьмое. Новые требования к документам. При подаче заявления на сдачу экзамена заполнять и распечатывать заявление теперь будет сотрудник ГИБДД. Заявитель будет только лишь э, предоставлять документы, проверять заполненное заявление и подписывать его. Кроме того, владелец водительского удостоверения может запросить в ГИБДД выписку подтверждающую выдачу указанного документа. К примеру, для трудоустройства водителя. Выписка выдается абсолютно бесплатно. Еще одна интересная особенность, если будущий водитель при проверке документов предъявит медсправку или документ об окончании автошколы, а эти документы будут э, за пределами территории, закрепленной за данным подразделением ГИБДД, то сотрудник ГИБДД будет вправе направить запросы в медицинскую организацию или автошколу для подтверждения факта выдачи данных документов конкретному лицу. Ну а теперь о новых требованиях к процессу экзамена. Согласно новым правилам, помимо экзаменатора, во время экзамена в машине могут присутствовать также представители автошколы, либо другие кандидаты в водителя. Но для этого потребуется согласие самого кандидата в водителя. По согласованию с руководством экзаменационного подразделения ГИБДД в машине могут также находиться представители объединений автошкол, общественных советов при МВД или иные сотрудники МВД. При этом кандидат в водители находится за рулем, а экзаменатор на месте, обеспечивающим доступ к дублирующим педалям. Если в ходе экзамена возникнет неисправность автомобиля, Процесс экзамена должен быть незамедлительно остановлен и продолжен только после полного устранения неисправности, либо на другом автомобиле. При этом уже сданные упражнения повторению не подлежат. В регламенте предусмотрены ограничения времени по проведению практического экзамена. Так, сдача экзамена на легковом автомобиле, грузовике и автобусе не должна занимать более 30 минут на одного кандидата. Использования видеосъемки. Сам процесс сдачи вождения при этом будет фиксироваться на видео и аудиозапись, во избежание спорных ситуаций и злоупотреблений со стороны кого-либо. Перед началом движения экзаменатор будет проверять личность будущего водителя, а также вслух произносить его фамилию, имя, отчество под аудиозапись. То же самое касается и теоретического экзамена. Проверка знаний правил дорожного движения в компьютерном классе также должна вестись под видеокамерами. Снятые видеозаписи будут храниться в ГИБДД в течение 30 дней. В случае спорных ситуаций срок хранения может быть продлен. Сроки пересдачи. По новому регламенту пересдать теорию можно будет не раньше, чем через 7 дней, но не позже, чем спустя 30 дней после первого раза. После трех неудач четвертая попытка возможна не раньше, чем через один месяц и не позже, чем через три месяца. Если первый практический экзамен не сдан, то следующие пересдачи возможны срок от 7 до 60 дней. После третьей неудачной попытки четвертая и следующая перездача возможны не раньше, чем через один месяц и не позже, чем через три месяца. Не сдавшие вождение в течение 6 месяцев после успешной сдачи теоретического экзамена будут сдавать его заново. При подготовке данного материала я также постарался подготовить ответы на вопросы, которые уже у вас возникли либо могут возникнуть. Изменится ли сдача теоретического экзамена на знание правил дорожного движения с 1 апреля 2021 года? Согласно новому регламенту, никаких изменений в теоретической части экзамена с 1 апреля 2021 года не предусмотрено. Что делать тем, кто обучился в автошколе до 1 апреля 2021 года, но не успел сдать экзамен в ГИБДД? С 1 апреля 2021 года экзамены начали принимать только по новым правилам. Те, кто не успел сдать экзамен до 1 апреля, будут сдавать полностью экзамен по новым правилам. Что будет, если произойдет ДТП во время сдачи упражнений в реальных условиях кандидата? отвечать за дтп будет кандидат в водители так как процедура экзамена не считается обучением вождению все автомобили на которых принимаются экзамены застрахованы по ОСАГО, ущерб будет выплачивать страховая компания ну а в случае превышения лимита ответственности страховой компании ущерб будет возмещать сам кандидат как будет приниматься внутренний экзамен в автошколах после 1 апреля 2021 года? Для обучения первоначальным навыкам вождения автошкола в любом случае должна будет использовать закрытую площадку. Будет ли приниматься внутренний экзамен на ней в условиях реального дорожного движения, либо на площадке, каждая автошкола будет решать самостоятельно. Также в интернете было много информации о том, что водительское удостоверение по новому регламенту можно будет получить с 16 или 17 лет. А, однако это не соответствует действительности. В регламенте действительно есть пункт о том, что сдача экзаменов кандидатами в возрасте от 16 до 18 лет осуществляется при наличии письменного согласия законного представителя. Этот пункт был и в старом регламенте. Однако, даже в случае успешной сдачи экзамена на легковой автомобиль в 17 лет, фактически водительское удостоверение по-прежнему будет выдаваться только по достижению 18-летнего возраста. Уважаемые друзья, надеюсь данная информация была для вас полезной. Ну а на сегодня все. С вами был я, адвокат Зайкин Денис Олегович. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, они очень важны для нас. Если у вас возникнут какие-то вопросы, мы с коллегами всегда будем рады вам помочь и ответить на интересующие вас вопросы. Как на этом канале, так и в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете под этим видео.